Затишье от компании Wupu продлилось совсем недолго. В последнее время они выпустили довольно большое количество различных новинок. И про одну из них мы сегодня и поговорим. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Wupu под названием Argus AirPod. Девайс поставляется вот в такой большой картонной упаковке На лицевой стороне изображен сам девайс Есть логотип компании и название устройства На противоположной стороне все как всегда Технические характеристики и комплектация Также сзади имеется скретч-код для проверки на оригинальность Открыв коробку, мы первым делом увидим небольшую коробочку, в которой находится кабель USB Type-C и один сменный испаритель. Под ней находится батарейный блок и два запасных картриджа, в одном из них уже предустановлен испаритель. Своим внешним видом и материалами корпуса новинка напоминает нам девайсы из серии AEGIS. Сделано это намеренно или нет, мы не знаем, но самую крутую фишку от AEGIS компания WUPU сюда не установила, а именно защиту по системе IP67. Корпус новинки изготовлен из металла с кожаными вставками. Внутри данного девайса разместился довольно большой аккумулятор на 900 мАч. Заряжается он при помощи кабеля USB Type-C с силой токов 2 А, а это означает, что от 0 до 100% он зарядится быстрее, чем за 1 час. На лицевой панели разместилась довольно миниатюрная квадратная кнопка Fire с небольшим углублением. Помимо того, что она выполняет свою основную функцию, то есть включает и выключает устройство и при нажатии подает напряжение на картридж, также при троекратном нажатии на кнопку Fire вы можете изменить мощность. Но еще одним приятным моментом является то, что Argus может работать не только от нажатия кнопки, но и от простой затяжки. Устройство может работать на двух разных картриджах, причем отличаются они не только сопротивлением на намотке. Один картридж работает на сменных испарителях серии PNP с безрезбовым соединением. Регулировка затяжки осуществляется путем поворота картриджа на 180 градусов. Таким образом, можно выбирать между тугой и среднесвободной свободной затяжкой. Второй же картридж обладает встроенным несменным испарителем с сопротивлением 0,8 Ом и рассчитан на использование с более крепкими целевыми жизненными... Редкостями. Объем картриджей составляет 3,6 мл. Плата аргуса сама понимает, какой испаритель в нее поставили и выставляет рекомендуемую мощность. Если же вы установите мощность самостоятельно, то девайс ее запомнит и в следующий раз, когда вы поставите новый испаритель с таким же сопротивлением, он выставит мощность, которую ставили вы ранее. В данном случае компанию ВУПУ можно похвалить за внимание к деталям. В небольшое устройство производитель умудрился вставить довольно большой аккумулятор и хорошую плату с довольно приятным функционалом. Так что данное устройство я рекомендую любому пользователю. Оно довольно вкусное, классно передает никотин и аккумулятора действительно хватит на один день умеренного парения. С вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.